Друзья, всем привет! Илья Рахманин. Сегодня у нас пациент Меркурий 80ка. Делаем раздушку мотора, превращаем в 115. Смотрите, может быть кому-то будет интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Работаем. Сейчас будем поднимать лодочку для раздушки мотора Меркурий с 80 на 115 будем менять распредвал мозги в общем покажу что получится подняли лодочку А Сняли если абонент не там Выставляем метку здесь, звезды и цепи. И метка здесь. С ним подвижной часть. Оставляем натяжитель цепи. Ослабили натяжитель. Держим здесь ключом распред Здесь откручиваем Здесь у нас Откручивать в эту сторону по часовой стрелке Резьба левая Откручиваем крышки Все на полуоборота Сначала Потом откручиваем первую Четвертую, пятую На вторую, третью она висит И в последнюю очередь Все теперь Вынимаем наш распред и ставим вот этот. Смазали раскрыт маслом. Поставили его. Накинули вторую третью крышку. И все остальные. Сейчас будем затягивать. Затягиваем из центра. Занометрическим ключом. В два подхода. Первый подход 6 ньютонометров, Второй 12. Тянем из центра. Здесь, здесь здесь здесь здесь здесь здесь здесь здесь здесь накинули звезду закручиваем болт закручиваем в левую сторону на болту есть две метки сначала 40 ньютон потом до метки потом до следующей метки натянули цепь итак Регулируем клапана на впуск. У нас идет ноль ноль а на выпуск 0.15. Снимаем старый мозг. Ставим новый. 115 пятнадцать проекций. Клапана отрегулировали, все зазоры выставили, собираем дальше. А вы... Доехал до Слипа. Сбросили лодочку, сейчас поедем на тест. А мы поехали, отвезем телегу.